Сегодня у нас очень горячее и очень шумное видео. Я сразу вижу ужас, и я совсем не понимаю, что происходит. <музыка> Почти до 30 градусов мы скинулись с видеокарты. Тёма, вот это вот, вот это мы убираем, в моей жизни аниме не будет, и на мне вот этих картинок не будет, ограничьте меня полностью, этого, этого быть, вот этого не должно в ролике. Мы это берем и вырезаем. И всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. И сегодня у нас очень горячее и очень шумное видео. К нам в апгрейд-центр приехал мощный компьютер. А как мы все знаем, с высокой мощностью приходит и высокое выделение тепла. Запомни. А у этого компьютера еще и такой уровень шума, которого я никогда не слышал в своей жизни. И вот нашей команде предстоит, во-первых, снизить уровень температур, а во-вторых, снизить уровень шума. И ко всему этому еще кардинально преобразить внешний этот компьютер. Так что будет, как всегда, интересно и очень красиво, я вам обещаю. Поэтому смотрите ролик до конца. Обязательно ставь лайк, чтобы поддержать нас, и не забудь подписаться на наш канал, а также на наши социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Яндекс.Дзен, что там еще? Рутуб и обязательно Discord, ведь скоро будут игровые сервера. Также я вам напоминаю, что у нас сейчас в ВКонтакте идет розыгрыш игрового компьютера HyperPC Cyber. Всего лишь за репост, поэтому дерзай, участвуй и возможно именно тебе улыбнется удача и именно ты заберешь HyperPC Cyber. Ну а теперь начинаем с одного дубля. Антох, короче, вот товарищ э, приехал новенький. Так, давай ну. сразу, поскольку стекло легко открывается, давай сразу Выглядит отнимаю. интересно. Избавимся. Да, да, ситуация гораздо интереснее, чем я себе представлял. Я сразу вижу... Ужас. Два стригса вплотную бутербродом, и по наличию инвалинк-мостов я понимаю, что это 23090. Абсолютно верно. А что по процессору здесь? Смотри, только один разъем 8 пин запитан. А -а -а, это вот у нас... Prime. А, X299 Prime, и, судя по всему, это лимитированное издание, которое 30, 30 или как? Да, Edition вот. 30. Edition 30. Мне сказали, что здесь топовый процессор, получается здесь 10980. 10, 10, 980... XE, да. XE. Проблемой клиента, как мне передали. Очень большой перегрев, очень высокий шум. Вот. Ну и как следствие не та производительность, на которую а клиент рассчитывал. Я боюсь, что здесь даже тротлинг есть. Mm, да. С учетом вот такого зазора, что это <laughs> просто ужас. А туда даже листок бумаги, наверное... А там yeah. вентиляторы не блокируются при таком Нет, Они не блокируются, но им очень тяжело. Антох, расскажи, пожалуйста, что это за вентиляторы? Почему мы такие не используем? Ну, вентиляторы это вообще серверные, какие-то десятитысячники. И они, во-первых, толстые, это трехсантиметровые, тридцатки. Mm -hmm. Я смотрю, что это необычный он вот, да, стоит. Да, да. Ну да, по виду Нет. очень похож на серверный. Они серверные вентиляторы отличаются от, ну, так сказать, от десктопных тем, что э, у десктопных у них получается маленькая сердцевина и большие лопасти. А видите, как серверный вентилятор устроен? У него наоборот огромный, огромный там мотор стоит, чтобы достигать, ну, очень больших оборотов. И редкая широкая крыльчатка. Причем это которая как, очень Это турбина, по да, сути. да, да. Это С принцип, принцип, такой принцип турбины. Смотри, и, э, на блоке питания. Я тоже наблюдаю какие-то признаки серверности. А ты знаешь, что? Как мы сейчас можем это точно определить? Снимай заднюю крышку. И смотрим куда? Вот сюда. Ну Смотри вот сюда. Так. Видишь? Вентилятор. О, на вход есть То вентилятор. Есть на вдув и на выдув. Это 100% ага. серверный блок питания, который используется еще для всяких неприличных целей. Я тебя понял. Вот. А Ну, ну к... собственно... Что? Что ты там нашел? Ё-моё! У нас новый член команды — это Муха Людмила. Слушай, реально Муха. Но я боюсь, что с верхней тридцать девяносто случилось бы то же самое, что и с Мухой Людмилой. Через пару месяцев, да. да? Мне, знаешь, еще что, ну, правда, правда см см смутило сразу, что я увидел... Уй... Трудно муху не повредить. Давай, давай, она... <связать> Не повредить. Погибла Людмила! Ну, что ты сделал? Меня смутило, во-первых, -во подключение двух видеокарт с одного провода. Да, и смотри, какие жиренькие <связать> провода. <связать> и толщина проводов. Если бы вторая видеокарта была в нагрузке, был бы инвалидный мост, все как надо, то, конечно, все это, ну, имеет эти провода огромные температуры. Сразу говорю что э, вентиляторы под замену однозначно и блок питания тоже под замену однозначно сейчас э, давай на софт протестируй посмотри что там по температуркам по по всему от шума, и потом уже дальше будем решать. Да, хорошо. Смотри, какая это можешь мне объяснить, как как эксперт в кабель-менеджменте. Вот это вот. ничего Какую функцию она выполняет? Она держит вот эту фан-экстеншн-карт от падения. Итак, друзья, я отправляюсь на софт. То есть в наше помещение, где мы проводим тестирование компьютеров. И давайте посмотрим, что там по температурам, по шуму и насколько там действительно все печально. Но мне кажется, что что-то печально. там. Да. Итак, мы ведем прямой репортаж с производства HyperPC. Сейчас мы находимся в самом центре урагана Корсария. И я совсем не понимаю, что происходит. Естественно, мы все понимаем, что ситуация крайне критическая. Но давайте разберемся, насколько и почему. Во-первых, все мы с вами слышим шум, который... Шум, который вы слышали... В предыдущем, так сказать, скетче, это действительно шум компьютера, записанный вот от заднего вентилятора. Такого шумного компьютера я, в принципе, не помню за все свои годы работы здесь. Потому что это серверный вентилятор. И вот вентилятор на задней панели издает ужасный шум и действительно... Он сравним с серверными помещениями. Именно такой звук вы слышите, когда заходите в дата-центры. Но помогают ли эти вентиляторы в охлаждении этому компьютеру? К сожалению, нет. У процессора 10980 Extreme по пакету температура свыше 80 градусов работает он на частотах turbo Boost. у нас 38 по всем ядрам потребление у процессора почти что 200 ватт тепловыделения для данного процессора такая температура конечно очень высокая так как частота не самая высокая высокую этого процессора за счет количества ядер и в таком режиме он должен работать на температуре ну около там хотя бы 70 градусов, а вообще в идеале 60-65. Но все равно эта температура не критическая. Башенное охлаждение с двумя вентиляторами и еще с таким сильным нагнетением и отводом свежего и горячего воздуха за счет серверных вентиляторов, конечно, дает возможность процессору жить. Чего нельзя сказать про видеокарты? Установлены просто вплотную к друг к другу. По температурам у нас одна видеокарта 88, и вторая видеокарта 80. Но что мы знаем про карточку 3090? У нее стоит отсечка на температуре 88 градусов. Одна из них нагревает другую. То есть, естественно, если нижняя видеокарта получает еще сильный поток воздуха свежего под видеокарту от корпусного серверного кулера, то верхняя карта от нижней получает только огромную температуру от чипов памяти. Бэкплейт нагревается очень сильно, температура выше 75 градусов, и, естественно, все это отдается на верхнюю видеокарту, и вместо того, чтобы захватывать э, свежий воздух, она получает огромные-огромные температуры. Из-за своего э, перегрева она просто снижает свои частоты, ну, другими словами, просто тротлит. Если мы посмотрим на более точную э, показатели температур э, в АИДе, то мы увидим, что самые горячие точки в обеих видеокартах доходят до 100 градусов. Дальше они просто э, срабатывает защита, и температура дальше не повышается. Но если если посмотреть на частоты, то мы видим, что одна видеокарта работает на 1900 мегагерц, другая на 1600. Одна потребляет э, 380 ватт питания, а другая всего лишь 300. То есть она ушла в защиту, верхняя видеокарта, э, чтобы не перегреться и не отъехать, так сказать. И компьютер к нам еще приехал без инвалинг моста. Несмотря на то, что компьютер использовался, э, как оказалось, для игр, э, мостика в нем почему-то не было. Так, давайте мы уже выключим вот этот весь реально шум, потому что даже говорить... Сложно. И корпус нам тоже в охлаждении не помогает. Набор воздуха только снизу, и он ну, очень небольшой. По сути, этот компьютер можно использовать только вот в таком виде, но уровень шума, а сейчас компьютер находится в простое, ну, просто колоссальный за счет вот этих огромных вентиляторов. Один из которых, кстати, еще и не работает при всем при этом. Все это, естественно, нужно переделывать, я думаю, что Антон будет со мной согласен, здесь нужен, естественно, новый корпус, все это нужно собирать на кастомом водяном охлаждении, потому что клиент хочет оставить конфигурацию неизменной. Ему нужно сделать все для того, чтобы система издавала гораздо меньше шума, ну и в целом работала эффективнее, чтобы срок службы этой системы был больше, потому что в таком состоянии, я думаю, что компьютер даже и пары лет не проживет, что-нибудь здесь точно сгорит. Это просто пипец. По шуму, как я и ожидал, это просто жесть. Я никогда такого не слышал. Реально, наверное, единственный раз, который, когда я такое слышал вживую, не считая дата-центра Nvidia, это когда мы обновляли наш сервер по сайту HyperPC перед атаками Лулуложки. Ну, запланированными, конечно. По температурам у видеокарт 88. Вот это уже страшно. И 80. Причем, которые 80, а не 88, температура достигнута за счет того, что видеокарта скинула свою частоту на 600 МГц и снизила энергопотребление на 80 Вт. Естественно, В общем, по всем фронтам. Ренат звонит. Я тут не могу ругаться, потому что звонит руководитель э, всего производства, значит, вопрос действительно важный. Что будем с этим делать? Кастомная система охлаждения. Это наш выбор в данном случае. Это наш выход. Выход в и выбор. Случае. Да. А, значит корпус под замену однозначно потому, потому что, что не радиатор дышит. мы нормально не поставим он не дышит сколько наверное два радиатора два радиатора да каких-нибудь по 360 средненьких 360 и может быть 480 и посмотрим а, в один контур наверное. абсолютно все. верно вот корпус, корпус. какой по просторней ну либо 7XL, либо 1000D, одно из двух, но я думаю, что мы остановимся на 7XL. 1000D крупноват, конечно, для такой системы, даже если там много воды напихать. Хотя две видюхи, большая X299 материнская плата, но 7XL, мне кажется, должно хватить. Да, да, да, 7 вполне. Тем более, что клиент, независимо от того корпус, который мы сейчас выберем и с ним согласуем, заказал полную покраску корпуса снаружи внутри. И плюс ко всему прочему заказал еще покраску некоторых элементов материнской платы. И вот поскольку у нас будут водоблоки, он сказал, что либо видеокарты покрасить, либо водоблоки покрасить в необходимый ему цвет. Так что сейчас мы это все разбираем. Ну, а сначала цвет. продуваем, разбираем, снимаем детали под покраску, отправляем все это в покраску, в аэрографию, а потом мы уже, собственно, сможем взяться полноценно за работу. Начинаем разбирать. Антоха все разобрал, что у нас идет в покраску. По сути, это материнская плата, у нас еще будут бэкплейты от видеокарт, ну от водяного охлаждения бэкплейты будут. Ну и все компоненты материнской платы. То есть вот мы сняли все кожухи, все элементы, вытащили все подсветочки, дисплейчик, все аккуратно сняли, сняли все наклейки. Ну и еще вот здесь активное охлаждение чипсета, у чипсета, цепи питания, извините меня, пожалуйста. И с нее радиатор тоже пойдет в покраску. Ну и, естественно, как мы вам и говорили, корпус Фрактал 7 XL там будет практически полная покраска снаружи, внутри и аэрография на боковой крышке. А вот это вот все отправляется ему домой. Мы же все будем делать уже по новой. И не прошло и месяца, как пришли покрашенные компоненты. На самом деле, время прошло гораздо меньше. Где-то за неделю-полторы все покрасили. Но ведь помимо вот этих маленьких пластмассочек с материнской платой и видеокартой, пришел, что правильно, сам корпус. Покрашен весь полностью. Из компонентов водяного охлаждения у нас все по классике. Заострим внимание только, когда дойдем до новых сегодня компонентов. Это EK Quantum Magnitude. Водоблок под 299 чипсет. Антон говорит, что это самая топовая линейка. Ну и я никогда не видел, дынь. Да и... Все-таки упал, зараза. Ну и никто из нас не видел новый датчик потока от EKEY, у нас каких только датчиков потока не было, но EKEY впервые, вот о них поговорим, посмотрим поподробнее, остальное все вы знаете, поэтому сейчас в одной динамике одеваем все компоненты вот эти покрашенные на материнскую плату, а ведь нам их нужно собрать обратно, мы же сняли экранчики, все подсветочки, наклеечки, чтобы все это качественно покрасить. Все, одеваем на материнскую плату, переобуваем видеокарты на уже знакомые вам водоблоки EK Quantum Vector, для Strix видеокарт, конечно. Ну, а дальше Антон нам расскажет, что мы будем делать. Blessed, like me, out, make... Но в одинаковых трусиках. I ain't faking, woofers breaking in These bands have been waiting patiently to see me take it I think that it's time to snake it Call me Drake, the charts I'm taking in I make all of these statements Cause my mind's never complacent, yeah Lately, I've been on some different shit I'm making beats, filling seats, man, it's fucking lit And I proceed with my degree in making fireheads. I think I got just what you need, girl, try a sip She drank the Kool-Aid, I could see it on your lips She wanna party with the best, yeah, grab a fifth I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit Back and forth from what I want and what I'm gonna get Deep down, I know I'm a fighter Deep down, I know my desires Everybody thinks that I'm just a liar They don't know what I got inside ya I'm the one to fight fire with fire I'm the type who never lets me get tired Mess with me and they never will find ya yeah. People tell me I won't get it They don't know me cause I'm cold winning Always in the ninth, I closing it. Always in my mind, don't know quitting I'ma be the one that blows up in it You gon' be the one that shows up missing I'ma be the one that knows my mission You gon' be the one with no ambition I'ma make you take it, take it, take it all back You ain't never gonna get me, man, I'm too fit. Call me to juice that 40-odd cash Always look for it, no, never look back I just spit the truth, better listen to my facts Give me up in the booth and I put them on a blast When I spit the truth, they all listen to the facts Got nothing to lose, so I put up in the bed That's what I do, hard work always lasts And the pain's not an act, no, it hurts real bad But you have to attack what you want to attract Or you're gonna look back and regret what you lack uh, Everybody knows of a fact Yeah, I just want my words to impact yeah, I just want my words to so all last Yeah, not sorry if I put you on blast Uh. on вот пришло время устанавливать почти ровно водоблок процессора потому что материнская плата смотрите какая красивая уже готова все это вот будет в компьютере смотреться очень очень гармонично видеокарту антоха тоже уже обе сделал вот такие вот дуры да? <смех> Антох, что хочешь рассказать э, про водоблок? Значит, что, что ты мне там читал? Так, подожди, где а. этот ультра? Вот здесь вот, тут написано. Премиум вот. вот вот, он... класс Ликвид Кулинг Продукт. Да, то, что это топ. оф оф лайн перформанс. Айроник floating фрейм дизайн. И Integrated RGB лец. Все как мы любим. По сути, на самом деле, это обычный... Э, можно сказать, Quantum Kinetic, только вот он по дизайну, у него ушки очень стильные, ну естественно, рассчитан он под 299 чипсет. А, да? да? А за счет чего? За счет просто того, что он под 299 чипсет Нет, или? Да он под любой, под 3Dripper, под M4, под 1000 А, -а, -а он даже под 3Dripper подходит? Нет, нет, нет, есть версии. А, так господи. Слушай, вот он меня все время дезинформирует, понимаете? Всегда. А я потом дураком выгляжу из Давай него. посмотрим на эту красоту. ой-ой-ой. Посмотрите. Ну, чувствуется, что премиум сегмент. Ну, фишка да. О, -о, О, он еще и не легенький. класс, Качественно сделан. Вы узнаете? Наши постоянные зрители и подписчики узнают этот образ. И сейчас такой кадр из Ампера, как на Лаове. В Ваня его в белых перчатках э, втыкает. Кстати, это, получается, он там был, да? Ваня, кстати, тоже с нами. Вы все спрашиваете постоянно, где Ваня, где Ваня. Вот Ваня на месте с нами работает. У Вани много работы. Это мы тут в игрушке играем. Так что, вот у него такой дизайн интересный с, так сказать, продырявленными насквозь ушками. Ну, в остальном, честно, практически как обычный. Но вот у него какое-то строение здесь немножко иное. Антох, что, значит, наша любимая термопасту? Мажем да. крестиком. Погнали, значит, все уже как бы практически на финальной стадии установки компонентов корпус. Надеваем водоблок, радиаторы готовы или нужно готовить? Радиаторы ноль будем готовить. О, потом мы с Антохой заготовим радиаторы и все это погрузим в корпус и будем искать место для помпы. Филпорты куда-нибудь там вкрутим, да? Что нибудь придумаем? Ну как обычно. Ха. Друзья, мы уже установили два радиатора материнскую плату. Полностью ее уже собрали и установили помпу. Мы это все прекрасно видели. Осталось установить две видеокарты и блок питания. Антон, а ш... мы в качестве блока питания будем вот эту вот. Не-не-не. Это... Турбированную турбину ставить. Это Вы Посмотрите. Это уже тотал. Сквозное, сквозное пробитие. Вы послушайте звук. Ох! а да да. Что, серьезно? Мы это будем ставить? Не-не-не-не. Максон, давай неси наш Ультрапитатель питатель 3000X300 GT RTX DLSS version Turbo Edition X Trio Gaming X Trio версия Na Nano X Full Max Lumen Plus Trio. Будет ракетница так. вот такая. О, это же Big White. Это Dark же... Power Pro мой... 12. 1500 ватт! <сёк> все, все испортил. О, это же мой любимый Dark Power Pro 12 от Big White. Платиновый сертификат и 1500 ватт в комплекте. А какая Щебет. коробка у него? Тут одна коробка а стоит. 1500 ватт, это полтора ватт получается. Полтора ватт получается. Ну для 2390 3090 то, что надо. Макс, красава. Хэштег, Макс, красава. А если без шуток, это реально мой новый фаворит, и даже не только из-за коробку. Если кто не помнит, мы собирали на двух таких блоках питания компьютер за 3 миллиона рублей. Кто не были. видел... 1200 ватт были. Кто не видел, обязательно посмотрите легендарный видос. Но посмотрите, какая премиальная упаковка. Вот он, вот он, сумочка, сумочка специальная. Да, обязательно, обязательно на козах его поднимаем вот так вот. Бэмс! Обалденный блок питания, мощный, надежный и корпус почти как у мастера Вата. Очень классный БПшник, мощный и красивый. Дорогой? 50. 50 тысяч рублей. Как и сказал Антон, ставим блок питания, видеокарты и после этого он делает кабель менеджмент. А уже завтра, завтра мы займемся созданием, разработкой и созданием контура. Время ночь уже на моих соломинках. сюда. Моментик один есть, надо обсудить. Мне кажется, что этот компьютер будет первым, где будут трубки, но они будут не согнуты. Ты типа их просто наложишь вот так, типа, как обычно. А ты что, решил фитинговое безумие? Да, не, не то, что фитинговое безумие. Мы на каждый угол будем ставить угловой фитинг, который угол, включающий в себя еще и фитинги, такой маленький, компактный. Короче, на каждый угол он решил бахнуть угол. Да. Будет дизайнерская мысль, идея, э эксперимент. Что говорить? Ну, что нормально говоришь. Да? Да? Краси красиво продаешь, я понял. В общем, ребят, Антоха... Устал? Нет, нет <смех> Ну, собственно, в справедливости ради три концепта подряд мы хреначим. Реально, у нас три недели подряд мы делаем эти концепты бесконечные. Поэтому, по всей видимости, Антоха предлагает нам ничего не гнуть напихать 90-градусных фитов красивых. Но я тут с тобой соглашусь, потому что очень уж гармонично эти глянцевые, лакированные фитинги в глазури выглядят очень хорошо. И есть шанс, что это будет клево. И не забывай, что у нас два датчика потока и температуры. Поэтому как раз а. это все будет максимально органически. Арго максимально органично выглядеть. Вот, и сейчас мы это голубое облачко преобразим. Вот этот леп, когда он повторялся, не вырезать. И то, что я говорил, тоже можно оставить в ролике в что, давай, просто, зачем вообще мучаемся, чем Все, Антох, класс, давай посмотрим. Я думаю, что с белыми фитингами и голубой водичкой, и вот то, что трубочки все будут прямые. Мы просто давно этого не делали. Очень давно. У нас все везде гибы, гибы, гибы, гибы. А ведь есть действительно такой стиль, когда все трубки только прямые и на вот этих 90 градусных углах главное все это красиво как бы скомпоновать а вот а как это он... мы умеем а. с тобой Без сомнений ты как идейный вдохновитель а я воплотитель Начальник. Начальника. Принимай работу. Нормально. Ребят, естественно, добавился полностью готовый контур теперь. Добавился датчик потока, датчик температуры, по всей видимости. И, блин, Антоха, зафил порты. Вот. Зафил порты? Ну. Зафил порты. Зафил за... за... за порты, респект. Да. Клин лук сделать не получилось, а я его, знаете, очень люблю. Но Антоха, вот тем, вот фил портов тебе добавлю помучился, да. постарался. Они мне показали, что внутри там, это, конечно, Антохе пришлось попотеть, потому что это не кулер-мастер вам. Это не C700, где можно положить его на заднюю часть, снять у него дно и спокойно там все трубки привести. Здесь провести. Здесь все, конечно, Засыпать. посложнее. Необычный контур. Очень мне нравится то, что сделали что-то новое. Ну не, не новое вообще, а в принципе для своих будничных, так сказать, дней. Мы уже по кругу с тобой какую -то неделю собираем эти концепты один за другим. И реально вот что-то новенькое. Но меня вот один вопрос очень э, мучает. Терзает а... смутные сомнения, да? да э, ты уверен, что ты правильно зацикливал э -э эту водянку? Ну я как мог зацикливал и все-таки зациклил. И насколько я вижу, грамотно зациклен. И кстати, что я хочу заметить, вот что точно у нас впервые, это вот этот трехмерное офигительная белая табличка и сейчас вот видите я на нее смотрю и такое ощущение что как будто ну э, это принт да на который нанесли вот якобы вот с такой стенью надписи на самом деле нет нет это никакой не принт это даня красавчик ручная работа сделал нам изысканного мастера очень очень интересным способом вот табличку сейчас мы все при включении видим как она выглядит ладно хватит болтать сейчас будем все это заливать почему ты мне дал бутылку без воды чтобы я опять без лейки Залил. как настоящий мужик чтобы я ее как мужик настоящий заливал <сёк> <сёк> <сёк> так это это все тоже это все все в ляпы, потому что нельзя это показывать в ролике точно тут, тут ребят все по классике сначала заливаем полностью сколько сможем прозрачной жидкости Антох, помогай А ты без меня помнишь? Ну а мы готовим... Ну а мы. Ну а мы. Все, распишется, да? Ну а мы. Ну а мы. Мама. Вы В лучших не традициях не съемок. <звук> Идут пам-пам. Да ладно уж, бери трубку. Да это мамочка звонит. Ну. А что мы видим на тестах на процессоре у нас 64 65 градусов и по видеокартам даже не доходят до 60. Но я думаю, что еще через минут 20-30 они дойдут там до 60-62 градусов каждая. У нас теперь видеокарта потребляет одинаковое количество тепла. Сейчас они по 340-350 по 350 в пике доходили до 400 Вт. У нас вообще в среднем здесь 900 Вт или киловатт выделения тепла в компьютере. Уровень шума, естественно, у нас по сравнению, особенно с тем, что было вообще никакого уровень шума хороший но ну, а самое главное что температуры в принципе таких температур мы достигли уже там через 35 минут тестов уже стоит 12 минут температуры практически не меняются и это просто отличные показатели 15 градусов мы скинули на процессоре и по 20-25 и даже почти до 30 мы скинули с видеокарт они теперь работают на полную мощность с ровной максимальной частотой с ровным потреблением энергии не тротлит не сбрасывает частоты. В общем, все супер. Ну что, друзья, я считаю, что наша задача здесь выполнена на 200%, даже если не больше. Температуры процессора видеокарт с 80-90 градусов мы опустили до 65 по всем компонентам. Это на 20 или 25 градусов ниже того, что было до апгрейда. Уровень шума мы также снизили до экстремально низких показателей, а если сравнивать с тем, что было, мне даже сложно представить число, во сколько раз мы понизили шум. Ну, а визуальная составляющая этого компьютера даже не нуждается в представлении. Переоценить внешний вид этого компьютера, как сказал Бантоха, катастрофически сложно. В этом компьютере гармонирует все. Глубокая покраска, цвет жидкости, провода, кастомизация таблички, контур. Все сделано на высшем уровне HyperPC. Мы, конечно, регулярно делаем мощные и стильные концепты, но вот такой вот глубокой и стильной кастомизации давненько у нас не было. Такие проекты очень громко говорят о практически безграничных возможностях нашего апгрейд центра Если вы хотите повысить мощность своего ПК, если вы хотите придать своему компьютеру по-настоящему эффектный и стильный внешний вид, да даже если ваш компьютер просто перестал работать стабильно и уже не такой, как прежде, смело обращайтесь в наш апгрейд центр и мы поможем вам в любых из этих направлений. Ваш компьютер заживет новой жизнью, я вам гарантирую. По ссылке в описании вы сможете ознакомиться со всеми возможностями и условиями нашего апгрейд-центра, а также оставить заявку на обслуживание. А если вы уже являетесь нашим клиентом, то для вас мы подготовили специальную программу обслуживания компьютеров. Ссылка на нее также будет в описании. Ну а на этом мы будем заканчивать, ребят. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, обязательно ставьте лайки, чтобы поддержать нас и не забудьте подписаться на наш YouTube канал, а также на наши социальные сети ВКонтакте, Telegram, Яндекс Дзен, Рутуб, ну и конечно же Дискорд с новыми игровыми серверами. И не забудьте, что прямо сейчас в нашем ВКонтакте идет розыгрыш на игровой HyperPC Cyber. Cyber сам себя не заберет, так что переходи по ссылке и обязательно участвуй. С вами была команда hyper pc ваш ведущий артем антон где-то там ходит и до встречи через неделю чтобы не случилось просто кидаем весь таймлайн и просто что не надо красим в черно-белый Зачем его нести? Он уже здесь. Севеса в кармане. в Нет, не, это реально, это, это реально. Не, реально, как и тогда. Реально, не вставляем, реально, реально, серьезно. Ой, реально. Рано еще, блин, сейчас, Прикинь, пробил бы ее. Товарищ. Нет, но а, это дно бы мы не пробили. Мы уже все пробили, а этого нет. Нет, ты представляешь, если бы он ее сейчас пробил, сейчас была бы... Открыл, классно! Открыл, блин. Квас на... Квас, блядь, открыл... Квас... Квас... С... С... С... С... Открыл квас! Все в форшмаче в этом... Ой-ой-ой, струя тонкая-тонкая. Дел, об... Тихо, тонкая. тихо, сделай общий план. Я сейчас буду струю поднимать. И струя тонкая-тонкая. Я как мог держался, скотина.